Я с удовольствием представляю моего близкого товарища, можно сказать там, человека, который тоже болеет, горами, который эм, показал мне, что это такое. Эм, вот в понимании этого сути. Человек, который расскажет сегодня о понятии, как можно... Можно ли вообще прожить без цели? Да. Андрей Павлович, поэтому он ваш. Спасибо. Коллеги, да, меня Роман попросил рассказать вам о вопросах цели постановок. Но начну немножко издалека, вот как раз с вопросом, наверное, можно ли жить без цели. И вот к этой картинке, как раз какое имеет отношение вот это отступление, расскажу. Я занимаюсь вопросами обучения довольно-таки давно, лет, наверное, уже 12. И я не знаю, зачем это делает Роман, честно говоря, какая идея у него, зачем он занимается учебными проектами, тренингами. Я для себя достаточно давно понял, что когда ты кого-то учишь, ты сам понимаешь все намного глубже и сам открываешь себе новые вопросы и новые методики, которые ты там себе уже потом будет применять. Ты видишь более широкий круг проблем и находишь пути их решения и становишься, соответственно, более а, саморазвитым, развитым, как хотите, это здесь уже вопрос ваших формулировок, тех ценностей, над которыми вы работаете. А, и один из тренингов, который я организовывал, уже наверное, лет 10 назад, 10 лет прошло с тех пор, как мы ходили на эту точку. Это была идея провести тренинг по постановке целей и поиску ценностей человека, личных целей и личных ценностей. Но мне показалось скучным делать это, как обычно, на Москве или там, Петербурге, или еще где-то. Мне показалось интересным, во-первых, пригласить действительно уникального тренера, а во-вторых, провести это в условиях Гималаев. Тренером у нас был господин Кузнецов Николай Николаевич, совершенно уникальная личность. Ну, как, я про него много рассказывать не хочу, у нас времени с вами, к сожалению, нету. Но это, например, человек, который ведет школу кадрового резерва РЖД. То есть это человек, который работает по вопросам стратегии со всем руководством РЖД. И вытащить его на этот тренинг и, собственно, мне удалось взять его на свободу по принципу Николаевича слабо провести тренинг в Гималаях. Вот ты в Москве там молодец, вот в Петербурге у тебя тоже хорошо получается, там и в других городах он по всей стране ездят, по ОЖД, по всяким другим организациям. А вот свободе это сделать в Гималаях? А, говорит, не слабо, и вот мы поехали. И выяснилось, что одно из очень важных условий работы с ценностями и целями человека самого это действительно серьезная изоляция, то есть когда вы работаете над своими ценностями и целями, и вам никто не мешает, а там правда никто не мешает. Там нет русского языка, там нет связи, ну, точнее она там есть, но она есть проблесками. То есть пока ты где-то в прямой видимости базовой станции, связь есть, а, -а потом едем. Я... Там есть время, человек не может идти к своей цели в горах круглые сутки у нас обычный ходовой день был где-то, наверное, часов 5-6, а дальше мы были предоставлены сами себе и Николаевичу, и он над нами издевался изо всех сил. И да, там есть физические нагрузки, которые здорово прочищают мозг, и ты приходишь к вечеру к занятиям с такой вот действительно ясной головой, и в эту ясную голову приходят действительно уникальные мысли. А кто попал, собственно, на тренинг? На тренинг попали Реально уникальная команда. То есть это люди-предприниматели, это люди-топ-менеджеры. Ну, как пример, это человек, который в то время работал, возглавлял отдел закупок ТНК. Это человек, который, там, другой человек, который занимается трубочист, профессиональный трубочист, прочищает магистральные трубопроводы в Газпром, Транснет и так далее. То есть действительно лидеры, очень интересные люди и очень интересные тренеры. К чему мы пришли? -то? Первое, с чего мы начали, мы решили, что мы должны для себя понять, а что же для нас, для команды, означает вот, собственно слово «успех», и что для каждого из нас является, будет являться успехом. И вот эти вот люди вместе с этим тренером сделали формулировку, которую я цитирую, это не я ее придумал, придумали мы ее тогда вместе, что успех – это состояние счастья, которое появляется в момент достижения значимых целей. И Дальше мы немножко разошлись, то есть у нас 50 на 50 команда разделилась. Половина считала, что эти значимые цели должны быть признаны другими людьми. То есть это некие значимые цели, которые общество считает значимыми. Вторая половина считала, что нам на общество плевать. Главное, чтобы мы считали, что эти цели значимы, мы их достигли и получили вот это вот состояние счастья. Но ключевое слово здесь была цель. Что люди а, вот, в горах, а, в условиях вот этой вот проработки глубокой, себя, своих ценностей пришли к выводу, что без цели невозможен успех и состояние счастья. То есть вот оба этих слов они оказались вместе в одной фразе, и э, вот других мнений действительно не было. То есть реально все пришли к выводу, что это два понятия, которые идут вместе: успех и счастье, и они вместе идут с целью. То есть если цели нет, то Увы, скорее всего, будет шарапенье, которое будет приводить к постоянному разочарованию, и а, в итоге ни успеха, ни счастья, скорее всего, полноценного не будет. А, ну, Это вот такое вступление. А, что услышал? Да, вы меня не знаете, а я вас немножко знаю. Я на самом деле, за вами подглядывал некоторое время. А, Роман дал мне видеозаписи, где вы работали над а, различными вашими проблемами. Поэтому в какой-то степени я с вами знаком, ну, совсем немножко. Вы меня не знаете совсем, но... Может быть и хорошо, какой-то свежий взгляд получится страны, мало ли, кто-то там рассказывает чего а, Цели, ценности, результаты. Давайте попробуем связать это в одну цепочку. А, есть много исследований на тему, как связаны цели, ценности и результаты. Мне нравится модель, которую достаточно давно разработал психолог а, фамилии Иллок. А, идея лука это то что те результаты которые мы получаем они естественно это результаты неких действий которые мы совершаем а те действия которые мы делаем они это прямое следствие тех целей которые мы перед собой ставим а, а вот цели которые мы ставим они опираются на те ценности которые у нас есть вот вы уже сами здесь говорили я не помню честно говоря кто из вас это говорил да, то что ценности по сути сформировались к семи годам. А к 7 годам, ну, или там, к 10 годам, у нас уже есть некий набор установок и ценностей, которые, скорее всего, в нашем отрасли уже не изменились. То есть это некий сформировавшийся костяк, которые вы поменять не сможет. А поэтому получается, что мы вынуждены подгонять цели по ценности, а не наоборот. Вот то, что я, наверное, здесь сейчас буду вам кромольные вещи говорить, исходя из того, что вы уже обсуждали, да? то есть, но ну, я не понимаю, как можно выработать ценности. Она у вас уже есть. То есть, получается, что скорее нужно идти не от того, какие ценности вы вырабатываете и что вы с ними делаете, а как вы приводите в соответствие те цели, которые вы ставите в команде, с теми ценностями, которые у вас уже есть. Причем ценностями, я бы даже сказал, не команды в целом, а ценностями каждого человека, который в команде есть. Потому что они, действительно, ваши уникальные. У каждого человека есть свой набор. И есть еще одна очень неприятная вещь, которую мы ярко увидели в Гималаях, это то, что когда мы начинаем обсуждать ценности, просто вот у кого какие, да, мы приходим к моменту, что многие люди не готовы вслух сказать свои ценности и говорят общепризнанные ценности. То есть то, что считается в обществе ценностью. То есть не его личное, вот действительно то, что он получил в наследство от воспитания родителей, а генетически, наверное, что-то получил. То есть, вот где-то что-то он в себя впитала, и это сформировалось, а именно то, что считается ценностью в обществе. Когда мы идем таким путем, мы можем нарваться на неприятное следствие. Следствие в том, что когда мы свою ценность не назвали, а цель ставим в соответствии с общественно значимыми ценностями, то у нас не будет мотивации для реализации этих целей, потому что ценность была не наша. Понятно да, идея? Это значит, что по-хорошему, я не прошу вас вернуться назад, да, то есть переделать все, что вы делали. То есть я как раз предлагаю вам посмотреть на то, что вы сделали немножко под другим углом. И когда вы будете работать с целями, принимать во внимание не только те ценности, которые вы выработали как команда, но и те ценности, которые есть у вас как у личности. То есть у тех людей, которые входят в эту замечательную команду. Так, цели, результаты, ценности. Как пример цепочки, как это может работать, я так понял, что вы тут э, с бегом все, так, в большинстве своем увлечены. да? Ну во всяком случае у меня складывается ощущение, что это одна из идей, которые э, в команде придерживаются, что бегать на здорово. Я тоже иногда бегаю. Э, вот как результат, который я для себя считаю хорошим с точки зрения там, бега, это э, пробежать с фентров 30. То есть сейчас я могу пробежать 20-25 километров, 30 пробежать немало сдох. А для того, чтобы достичь этого результата, там 25 километров, я бегаю регулярно. Потому что я понимаю, что если я не буду совершать вот этих действий, то есть регулярно выходить на дорожку и убежать, то вот этот результат, который я считаю значимым, достигнуть не буду. Но является ли целью этот результат? Вот цель пробежать 30 километров или это не цель, или это просто результат? Для меня это не цель. Та цель, которую я преследую, выходя на беговую дорожку, это не пробежать 25 километров или 30 километров. Мне это на самом деле абсолютно неинтересно и не важно. Для меня цель это иметь такую физическую форму, которая не будет меня сдерживать ни в каких моих идеях и проявлениях. Вот мне захотелось полезть ну, в горы, да? то есть я иду в горы, и меня ничего не тормозит. То есть я иду туда, куда я хочу. Вот для этого мне нужна та физическая форма, которая необходима для всех моих дурацких идей. А объект ⁇ это уже действие, которое вытекает из этой цели. И тот результат, который я имею, вот сейчас вот там пробежать там 25 км, это просто побочный результат, который появился при движении к той цели, которую я перед собой ставил. А возвращаясь к ценностям, если при этом у меня была бы привита ценность, что ценность комфорт, благополучие, фиг бы у меня получилось куда-то там убежать. Скорее всего, я ставил бы себе эту цель. Я, наверное, иногда бы выходил на беговую дорожку, но как-то, да, то есть э, нет ничего проще, чем бросить курить, как говорит Марцин. Да? То есть я проделал это тысячу раз. Мы говорили, что надо бегать по утрам, я выхожу, там понедельник пробежал, во второй что-то как-то уже не бежится, что-то я вчера как-то, видимо, тяжело побегал, и уже, ну и так потихонечку все сходит на них. Понятно, да? То есть если ценность, которая лежит в основе всего этого, противоречит той цели, которую я формулирую. И тем действиям, которые я считаю, надо делать для того, чтобы достичь этой цели, работать не будет. Будет внутренний саботаж, который будет мешать двигаться к цели. А, поэтому, а, с вами, к сожалению, 15 минут осталось, а, я буду выдачно от вас убежать. Поэтому я начался просто не потому, что мне с вами скучно. Надеюсь, что вам со мной тоже не очень скучно. А, поэтому я предлагаю вам поработать над выявлением цели отдельно дома. И потом постараться эти цели привести, в соответствие, цели, да, ваши цели привести в соответствие с ценностями, которые вы для себя откроете. Как я предлагаю вам выявить эти самые ценности? Это действительно мы сами себе врем. Вот как сделать так, чтобы не врать себе и понять, где же вот эти ценности. Одна из методик, которая мне понравилась и которая действительно работала, она работала у меня, она работала у других людей, то есть я вижу, что это то, что может привести к результату, это... Методика, основанная на так называемых главных событиях дня. То есть вы заводите себе небольшую привычку в течение какого-то периода времени, недели, месяц там и так далее, записывать каждый день главное событие дня. Оно может быть достаточно скучно. Ничего интересного, кроме как сходил пообедать, а сегодня не случилось. Или да, вышел на продержку, наконец-то да, то получилось, вот оно главное событие дня. Они могут быть действительно очень скучными. Поэтому желательно, чтобы вы периоды выбирали вот для вот этого анализа достаточно разнообразные. То есть это обычный рабочий день, это выходной день, это ваш отпуск, это командировка. То есть вот какие-то разные обстоятельства, где у вас будут разные события. Потому что чем больше разных событий, тем глубже вы себя проработаете. Итак, фиксируем главное событие дня. И потом думаем, от чего это вы вдруг решили, что именно это событие главное. То есть на основании каких ценностей вы решили, что это событие главное. Здесь э, уже вот, как раз полезут именно ваши личные вещи, а не то, что считает общество. Например, э, у человека случилось колоссальное событие. Он приобрел новый шкаф себе в квартиру. И э, начинаем думать, а, собственно, почему же вдруг я решил, что оно главное, и чем оно мне такое главное. Это может быть выражение э, некой эстетики, что была старая рука, я ее выкинул, у меня теперь красивый шкаф. Красиво, это моя ценность. Или мне стало проще наводить порядок, порядок – это моя ценность, То есть все должно лежать по полочкам. Или у меня теперь более комфортное жилище, комфорт – моя ценность и так далее. Или это моя самореализация, я сам спроектировал этот шкаф, я сам придумал, как он выглядит, вот оно, мое достижение, это тот проект, который реализовал я. То есть событие одно, но у каждого человека своя личная трактовка с точки зрения тех ценностей, которые он к нему привязал. То есть событие — это крючочек, который позволяет нам выдернуть ту ценность, которая где-то мы сидит. И так мы работаем достаточно долго, потому что, ну, потому что должен быть некий набор того, чего вы себя вытащили. И потом, когда вы набрали там, полтора десятка разных ценностей, вы их расставите по приоритетам. Может быть, потому как они часто встречаются в вашей работе, то есть насколько часто они у вас бывают. Может быть, по какому-то другому критерию, придумайте сами. То есть из 15 ценностей, которые вы отловили, вы выберете 5-6, которые вы действительно считаете самыми важными из всего того набора, который вы выклалили. Понятно, да? 5-6. Здесь я соглашусь с предыдущим оратором, что 8 ценностей многовато. Привести ваши цели в соответствие с 8 пунктами реально трудно. С 3 4 пятью вполне реально. Понятно? Идея... Я бы с вами что нибудь не попрактиковал, но, к сожалению, мы просто реально просто не успеем. Поэтому я следующее, что хочу вам рассказать, это дальше как превратить эту историю в цель. То есть вот как надо поработать с целью для того, чтобы повысить вероятность ее состыковки с вашими ценностями. Так, я тут Ее надо уменьшить, она получается очень-очень большой. Мне очень нравится, есть много моделей целепостановок. Вы наверняка знакомы с моделью Smart там, и там, еще какими-то вариантами. Мне нравится модель, которую называют «мишень цели». Нет, ее надо называть, как Как еще смешнее. Вот. Ну, в принципе, так тоже прикольно. О, красота. Вот. Итак, эту модель называют мишень цели. И у этой мишени 5 сегментов, она, ну, видите, да, похоже, на мишень. Результат, чего хотим получить. То есть это некая формулировка того, к чему мы должны прийти. К результату. Смысл зачем? Вот на этой стадии, где зачем мы пытаемся доковыряться до смысла нашей работы и до сопряжения этой цели с ценностями. То есть, когда мы анализируем, зачем мы это делаем, мы как раз и думаем, где пересечение с теми ценностями, которые у нас есть, с нашими личными ценностями. Следующий сегмент очень важен, это сегмент заказчик или стейкхолдер, как говорят у иностранцев, стейкхолдер, да? то есть те люди, Чьи интересы затрагивает реализация цели? Здесь вы тоже думаете, вот когда вы что-то делаете, где эта цель затрагивает вас лично и как. После этого формулируются критерии, которые вы применяете для того, чтобы понять, достигнута цель или не достигнута. Ну, давайте возьмем такой пример. Покупка недвижимости. То есть у нас результат – это приобретенный объект недвижимости. Смысл, для чего это делается? Вариантов ответов может быть целая куча. Это может быть покупка недвижимости для того, чтобы в ней жить. Это может быть инвестиционная сделка, я покупаю объект для того, чтобы продать его дороже там, через пять лет. Идем дальше. Заказчик для кого? Это может быть клиент-инвестор, который просит подобрать объект. Это может быть для себя, я покупаю объект для того, чтобы в нем жить. Это может быть мой ребенок, я покупаю объект недвижимости, чтобы там жил ребенок. Критерии. Что такое я достиг цели? Это я купил объект, он моей собственности, или я еще выплачивал ипотеку. То есть это достигнута цель, пока я не выплатил ипотеку, не достигнута. Я сам это решаю. Это какие критерии конкретного объекта? То есть удаленность от центра города, это материал из которого это все построено, что это, квартира, дом там и так далее. Некие критерии, как вы считаете, что цель достигнута. И дальше возникает вопрос, что когда вы определяете Stakeholder, стейк каждый стейкхолдер будет вносить свои коррективы в критерии и в то, как выглядит цель. Если вы хотите совместить вместе, что вы покупаете и инвестиционную недвижимость, и недвижимость для ребенка, вы должны учесть интересы и свои, и инвестиционную привлекательность, и интересы ребенка, который будет жить в этом объекте. То есть будет ли ему комфортен тот район, будет ли ему комфортен тот объект, тот объект который вы покупаете и так далее. И как только вы поняли, что для него будут какие-то свои критерии, вы их включаете в те критерии цели, которые вы дальше формулируете. И так вы делаете с каждым заказчиком, с каждым стейкхолдером. И вы да стейкхолдер. То есть когда вы как команда ставите себе цель что-то сделать в вашей работе, вы думаете, а что эта цель даст каждому из вас? То есть что даст реализация этой цели каждому из вас? И вот это что оно даст каждому из вас, сопрягается ли с теми ценностями, которые вы у себя раскопали, когда анализировали их там, через главное события дня или как еще вам нравится. Сформулировали. У вас получилась одна сформулированная цель, учитывающая все стейкхолдеров. После этого ваши привычные шаги. Денкомпозиция цели на кусочки, раздать ее каждому участнику процесса в соответствии с его интересами и выполнение этого плана, который вы создали и сформулировали. Понятная модель? Понятная модель. Она Время — это последняя точка. То есть когда вы поняли, как это все выглядит, вы ставите сроки, то есть тот момент, когда вы решили завершить работу над этой целью. То есть, месяц, год и так далее. То есть вы четко формулируете, когда вы должны прийти в ту точку, которую вы для себя обозначили. Так, Ну, у нас с вами 5 минут, я не знаю, что с ними сделать лучше всего. Свернулся, наверное, к Эвересту, которая у нас был до этого. Это картинка, которую Роман видел своими глазами. Он вам рассказывал, я знаю, о том, как он с чудовищным трудом поднимался на колопота. Это там. Это тот самый Колопатар, точнее вид с колопотара на а, гору реверест. И а, почему я еще раз хочу его на это показать, это потому, что... Нет, самый последний робот. А. В принципе, когда человек ставит перед собой цель подняться на реверест, эта цель может оказаться гораздо более простой целью для ее достижения, нежели многие вещи, которые мы формулируем здесь а, для себя вырастить здорового ребенка, достичь какого-то успеха в бизнесе. То есть эти цели могут оказаться намного сложнее, чем цель достигнуть совершенно Вереста. Вы же фильм видели про Вереса, да? То есть на мне как показывают там всякое по телевидению. Вроде бы трудно, да? То есть там и люди погибают. Но а, реально эта цель может быть намного проще, чем многие цели, которые вы ставите перед собой. Почему? зависит. Она зависит только от тебя, нет тех людей, которые вокруг тебя. Но здесь и правда, и неправда. То есть вы идете на ведец всегда командой. Крайне мало людей смогли зайти на эту гору в одиночку. Все-таки команда. Но это команда, которая устремлена к одной цели. Нет балласта, который тянет назад. Вот в этом смысле правда. То есть вы идете вместе, вы идете в одну сторону, и вам не мешают другие люди. То есть вы все двигаетесь к одной цели. А нет других интересов, которые растаскивают команду в разные стороны. Что еще? Она недолгосрочная. То есть срок... Она долгосрочная. Eriest — это цель года на два. То есть относительно цель долгосрочная Имеется в когда поднял, а нож, пришел. да. А в этом смысле да. Это пару месяцев. Но в принципе, это цель долгосрочная. То есть это порядка двух лет подготовки для того, чтобы зайти на вершину. А, цель видна. вы видите конечный результат, вы точно знаете, где он находится, вот он, вот его видно. А, и это позволяет вам не сбиться в пути на всем маршруте, то есть вы всегда знаете, в какой точке от старта и до финиша вы находитесь. То есть нет такого, что цель размыта, а к сожалению, когда мы говорим про наши цели, которые мы формулируем в бизнесе, в жизни, Цель чаще всего размыта, то есть мы не знаем конечной точки, мы даже плохо понимаем, как оно выглядит. Здесь все четко. Поэтому, если мы хотим, чтобы мы дошли и в наших целях, надо максимально конкретизировать цель, максимально ее увидеть и отслеживать прогресс, чтобы вы всегда знали, в какой точке маршрута вы находитесь. Вот мишень цели здесь действительно серьезно помогает. И а, Роман не даст соврать. А, вот начиная вот с, с языка видника как хумбу, там нет ни одного кабака. И кинотеатров нету. Там как-то вообще ничего больше нету, кроме льда, скал, палаток и кучки отмороженных людей. Вы не отвлекаетесь. Вы идете к той цели, которую перед собой поставили. И здесь очень ярко виден тот принцип, который на самом деле в жизни присутствует, но вы его замечаете не так ярко, как на Эвересте. Вы идете или вверх, или вниз. Вы не можете остановиться и подождать. Потому что вы просто умрете. Вот вы идете или вверх, или вниз. То есть вы не можете тормозить. Вот, а в жизни на самом деле все так же. То есть вы или развиваетесь идете вперед, идете вверх, или вы откатываетесь назад. Если вы остановились, вот как э, я слышал, вы говорили про пиво, когда вот, увидели человека, там про другой напиток не воду. И вас обеспокоило, что вот человек остановился в развитии, и это страшно. Это действительно страшно, потому что вы идете или вперед, или вы откатываетесь. Человек на самом деле не остановился, он катится. Он катится со склона, он катится назад, и это действительно страшно. Вы должны понимать, что вы или двигаетесь вперед, или вверх, или вы катитесь вниз. Остановился просто не замечаешь, как катишься вниз. На езде это очень-очень хорошо. А, ну, наверное, это то, на чем я хотел закончить. К сожалению, время у нас... У меня, к сожалению, времени больше с вами поработать нет, но на несколько вопросов, конечно же, готов ответить. Вопрос. вопрос немножко не по тренингу, а что же вам лично дало восхождение на так много людей об этом говорят, думают, понимают, что это очень сложно. А, я не на место. И... Я ходил максимальная точка, на которой я был. У меня, кстати, есть фотки. этого же места, но совсем с другого ракурса, с сверху. Максимальная точка, куда я забирался, это шесть метров. Это физически реально тяжело. Описать это словами невозможно. То есть это некая нереальное абсолютно чувство и эйфории, когда ты доходишь до вершины, и во многом это те красоты, которые ты видишь, и то чувство, что ты да, смог это сделать. То есть это и то, что ты видишь, и это действительно не описать, и это то чувство, что да, я могу это сделать. И для меня горы это не цель как таковая, вот мне надо там как можно выше забраться, это в том числе и некий экзамен, а как я провел последние 6-7 месяцев. То есть, насколько я был собран, насколько я следил за своим здоровьем, насколько я выполнял те цели, которые стоял перед собой. А гора — это будет экзамен. Я, если все делал правильно, у меня не будет проблем оказаться на вершине. Если я себя вел как-то не очень хорошо, то проблемы будут. Горы очень четко все проявляют. Кстати, еще один очень интересный момент, который в сознании меняют горы. Представьте себе, что вы стоите у подножья Горы, но не в экстремальном варианте, а вы стоите еще относительно внизу. Перед вами гора высотой километр. Это три стоэтажных дома. И вы туда зайдете... А, ну, Гид говорит, что мы сегодня должны быть там. Ощущение, что сделать нельзя. Это просто невозможно. Это просто какая-то нереальная абсолютно гора, она гигантская. Я вот только-только поднялся на 100 метров, чуть не сдох, а тут километр, и мы должны это за сегодняшний день преодолеть. И э, это слух, естественно, не говорится, то есть это все думают, но никто не говорит. А потом мы начинаем делать шаги. То есть мы выходим на тропу и начинаем делать шаги. Один, два, сто, тысяча. А на середине ты вдруг понимаешь, блин, это середина, а я вроде еще не сдох. И наверху ты понимаешь, что мало того, что не сдох, это оказалось гораздо проще, Кардинально проще, чем это казалось внизу. Подняться с высоты 3 до высоты 4 можно за 2 часа. Когда ты стоишь внизу, кажется невозможным. Вот горы учат, что да, цель может казаться невозможной. Но надо начать делать маленькие шаги и отслеживать свой прогресс очень быстро поймешь, что маленькие шаги здорово продвигают тебя к цели. Главное – не останавливаться. Пусть они будут очень маленькими, но главное – не стоять. То есть, когда ты двигаешься вперед, ты к цели приближаешься и даже не замечаешь как быстро. Андрей, еще можно один вопрос? Скажите, пожалуйста, вы в начали сказать, сказали, что вы развиваетесь к тому, как, что вы привлекаете, как для обучения людей. Правильно? Скажите, вы, вы развиваетесь в какие-то проблемы? И вообще? Как развились? Мы сейчас раз... с вами уйдем в некую философскую дискуссию на тему развития вообще. Потому что вот, ну, что такое развитие? Да? То есть вот вы пошли учить кхмерский язык. Наверное, вы развиваетесь, у вас появляются новые возможности. Там, вы можете общаться с мерами. Но соответствует ли это тем целям, которые вы ставите перед собой? Есть, вот, когда а, те вещи, которые я делаю, меня развивают в направлении тех целей, которые перед собой ставлю, да, конечно. И я то, что я с вами делаю, это тоже часть того пути, когда я иду. Вот, например, когда-то давно, то есть вот с чего вообще началась моя история с а, учебными проектами, а, Я оказался на сцене, и это было ужасно. Это была катастрофа, просто, просто ужасно, реально ужасно. И я понял, что да, надо научиться. Надо научиться э, выходить на сцену, надо научиться говорить э, с аудиторией, которой больше, чем два человека. И можно было бы, конечно, это сделать на каком-то тренинге, но мой опыт тренинговых э, всяких процессов мне подсказывало, что это очень медленно и, скорее всего, с низким КПД. то есть это будет долго, нудно и э, не факт, что я приду туда, куда я хочу. И э, я пошел с другим путем, я э, создал учебный центр, и я начал говорить с людьми о том, о чем я знаю, а, о тех вещах, которые я знаю, это личные финансы, это те вещи, которые касаются ценных бумаг и так далее, и это помогло мне в течение крайне короткого срока начать уже спокойно чувствовать себя, комфортно чувствовать себя в разговоре с большим количеством людей. Вот это как пример, то, чтобы говорить, как я могу получить то, что я хочу, общаясь с другими людьми. Ну как, рекорд у меня это выступление на аудитории где-то тысячи, наверное, две людей. И я в тот момент уже понял, что мне уже все равно, сколько в зале человек. Один, пять, тысяча. Немножко разные технологии, но это меня не убивает с точки зрения моего ощущения. Это не вызывает у меня колоссального стресса, я не потею и не теряю сознание от яркого света. То есть ничего со мной не происходит. — Последний вопрос. — Спасибо вам. Да? Я, кстати, дико удивлен вашему проекту. Я много видел тренинговых проектов, но чтобы вы занимались с октября до сейчас, Продолжайте заниматься дальше. Целями и ценностями это, это респект.